Здравствуйте, я служался, я студент на собаков университета. Вот, недавно закончил фаундэшн курс. Вот, сейчас лето, отдыхаю. Свободу, наконец. Все экзамены прошли. Ну, нормально сдал. Сейчас э, гуляем, отдыхаем собираюсь сейчас в Швейцарию поехать отдохнуть вообще здесь все очень здорово правда шар ужас и ну, вот туда <зади> сзади стройка идет новое общежитие. нас всех выгоняют блин из нашей общаги места не хватает общающих жопо надеюсь построят быстро все будут там жить ну, в общем, что могу сказать? Следом. Пока.